Я думаю, что те клубы, которые не хватает денег, они, наверное, идут по пути засветить футболиста и дать ему возможность пойти в другой клуб. Потому что все равно в больших клубах нужна конкуренция. И сегодня мы видим тот же «Шахтер», «Динамо», допустим, «Днепр» скупая футболистов, они убирают конкуренцию. Но убирают общую футбольную украинскую конкуренцию, а создают конкуренцию внутри клуба. Там Берем Васю Кобина, мы забрали, допустим, «Шахтер» забрал из Карпата. И он практически у «Шахтера» играет 2-3 игры в год. Но он создает внутри клуба конкуренцию. Но мы тем самым ослабили «Карпаты» на ведущего футболиста. То есть она палка в двух концах. Об этом никто не думает. Каждый свои интересы. Потому что сидят дяди, которые хотят выиграть любой ценой. Если мы дошли до того, что президент Черноморца хлопал в ладоши, когда в его ворота «Шахтер» Донецкий забивал гол вместе с Тринандом Леонидовичем, это тоже такая искренняя радость и нам она приятна. видео.